Дирижабль Амонкас, правда, упал. В этом ролике мы поговорим о том, почему же не выходит карта Airship, ну и также мы поговорим про дату обновления в игре Амонкас. Ну а прежде чем начать, пожалуйста, поставь лайк и подпишись, если ты не подписан. Как только на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков, я выложу мод Роль медика в игре Амонкас ⁇ Его можно будет скачать абсолютно каждому, поэтому я считаю, что это достойный стимул подписаться. Ну а мы приступаем. Первая и основная причина, почему мы до сих пор не получили новую карту Airship, это баги. Но прежде чем их обсудить, нужно сначала понять, откуда они появились. Последнее обновление в игре мы получили аж 26 ноября. И наверняка это значит то, что именно с этого числа разработчики начали создавать новую карту Airship, а на тот момент их было всего лишь трое. Но в другое время они никак не могли заниматься картой Airship, потому что игра хайпанула в середине сентября, и разработчики в это время разрабатывали Among Us 2, и они закрывали проект этот, и поэтому они никак не могли работать над картой Airship. Ну и получается то, что ее создание было начато именно от 26 ноября. А на этой карте смогли поиграть аж в середине декабря, когда Among Us вышел на Nintendo Switch. Там было очень много багов, но сам факт то, что разработчики вложились в один месяц. Но тогда игроки на Nintendo Switch вообще не должны были получать новую карту, потому что она была еще в стадии разработки. Но сам факт то, что разработчики сделали новую карту всего лишь за месяц, очень сильно удивляет. Но все же с этого мы можем сделать один вывод. Карта была создана на быструю руку. Ну а из этой почвы, как грибы после дождя, начали лезть баги, которые нужно фиксить. Очень долго фиксить. Ну и часть багов, которые были на карте Airship, ты сейчас видишь на экране. И такое ничтожно маленькое количество разработчиков, конечно, не могут быстро управиться с этими багами. Оттуда мы получаем уже две причины, почему мы до сих пор не можем поиграть на новой карте Airship. Но пока разработчики работали над новой картой, вылезла одна огромнейшая проблема. Это то, что европейский сервер перестал работать. Но страна, в которой проживают эти разработчики, они не пользуются европейским сервером как и игроки, которые общаются у них в твиттере, а в твиттере все общаются на английском. Ну а проблема с сервером была очень достаточно давно, и кстати и по этой причине я перестал играть в эту игру. На данный момент сервер работает, но сама суть о том, что разработчики в принципе не знали об этой проблеме, а узнали они совсем недавно. Но когда они узнали то, что сервер не работает, им пришлось бросать разработку новой карты и работать на сервером, чтобы он опять заработал. И вот одна огромная третья проблема. Но ну, недавно разработчики прям столкнулись с еще одной проблемой в игре Among Us: это цензура в чате. Любое слово могло подвергнуться цензуре, и вместо слова могли быть звездочки. И даже когда ты выключал функцию цензурирования, все равно слова были звездочками. И, естественно, твиттер разработчиков прям стали разносить и говорить то, что вот такая проблема есть в игре. И эту проблему пришлось срочно фиксить и опять бросить карту Airship. Также у разработчиков есть свой мерч, над которым тоже надо работать. Также совсем недавно в команду разработчиков добавилось два человека. Эти люди программисты. Ну и естественно программистов надо вводить в курс дела. И на это тоже нужно потратить несколько дней. И в итоге получается то, что разработчики много трудятся, но у них просто не хватает времени в принципе дойти до этой игры. Ну и также не забывайте то, что разработчики люди, а людям тоже нужен отдых. И вот что у нас получилось. Именно вот эти проблемы стопят разработку новой карты Airship. Разработчики уже поторопились с разработкой новой карты, и у них вылезло много багов. И именно на этой ошибке они и научились. Именно поэтому разработчики долго работают над картой для того, чтобы уже дать ее готовую игрокам. И чтобы они без проблем играли на этой карте. А на этом все. Я надеюсь, то, что ролик был для тебя полезным. Не забывай то, что как только на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков, я выложу моды ⁇ Медика ⁇ Among Us. Я думаю, то, что идея тебе... Очень нравится, поэтому подписывайся, если ты не подписан. И также отправляй этот ролик другу. Всем спасибо за просмотр всем пока-пока.